здравствуйте друзья хочу представить вам вот такое вот произведение концерна sharp графический научный калькулятор модель 9200 значит ну сначала пробежимся по обложке ну во первых производитель обещает более 400 функций э -э, графический дисплей крупным шрифтом, так как дисплей графический, то драйвен меню, меню драйвен, движущееся меню, жесткий чехол, статистические функции, функции статистики и equation editor, это редактор формул. Так. Здесь ничего нового. Вот на задней стеночке коробочки подробно расписаны на всех языках его плюсы. Ну расширенные графические функции, опять же Equation Editor, редактор формул, меню Driving это движущееся меню или как? Не знаю, как правильно перевести. Функции программирования, то есть можно программировать похоже basic наш родной статистические функции и статистик статистику графин функции то есть построение статистических графиков так все это сделала корпорации sharp в тайване вот такая вот коробочка давайте распакуем В коробочке вложена вот такая вот рамочка. В рамочку вложен уже сам калькулятор. Вот видите с обоих сторон жесткий корпус. Лейба выплавлена шарп. Вот так вот. Так, открывается методом сдвигания на позах вот этих боковых. Вот. Инструкция для блондинок на задней крышке. Все как положено. Давай, давайте сначала сзади посмотрим, что у нас обещают. Значит. Указана модель, батареи 4 штуки, 3А или 6 вольт постоянного напряжения. Дальше приведены все сертификаты шарповские. Так, Крышечка батарейного отсека открывается с вниз. Вот она. И здесь не просто так установить батарейки. Сначала надо снять вот эту крышечку, вот здесь написана подробная инструкция, то есть надо выключить, снять вот эту рамочку, установить батарейки. Поставить назад рамочку вот так вот. Видите, здесь вот специальные пазы. Вот, вот сейчас я вам покажу. Вот эти пазы входят вот в эти отверстия. Вот так вот. Не просто так. Здесь переключатель. И после этого сдвигаем рамочку вправо. Нажимаем кнопочку сброс. Вот здесь она подписана. Вот, писёт. Нажимаем сброс. Одновременно с нажатием по Вот, включение. Таким образом запускаем калькулятор. Ну, дам возможность вам посмотреть на клавиши. Чтоб не отсвечивала. К сожалению, продемонстрировать включение я вам не смогу. Потому что он перестал включаться. Вот. Крошечка батарейного закрывается. Здесь резиновые ножички вот и вот не скользящие. И работое положение калькулятора вот такое вот. Вот опять задвигаем в крышку. И вот он жил в жестком чехле. В принципе, даже противоударном, потому что там вот есть небольшое пространство. Вот так вот. По а прихонению. Чехол надевается на переднюю часть калькулятора. Все это кладется в рамочку, убирается в нашу коробочку. Вот такой вот калькулятор. Графинг, сантифик. Калькулятор. Все. Спасибо за внимание.